Я пришел карать. Карать эту тварь. Короче, можно было вот так сделать. И Зевс нас бы, наверное, бы не дубасил бы. Но это не точно. Не понял. А что так резко потемнело? Ч за хрень? Так. О! О! О! Обучение! Престуту Свич Харпун! Бля, ну ты вовремя, конечно! А, Оно будет плы. Оно плывет за мной! Вот черт! О, да! О, да! Воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу! Потише, брат. Братан, братан, не, не надо, не надо, братан! <смех> что Привет! <смех> На тебе. <смех> <смех> Давай еще раз, еще раз башню. На! На! О это такое? Что? Куда ну? Что? Что, что происходит? Я не понимаю, что происходит! Подожди! Я его протаранил <свист> Это он так... <свист> Что? Так, братан, ты по-моему вообще физику не учил в школе, да? Опять? Нет, Зевс Иди нафиг, Зевс Понял ты? Сволочь Нет Иди Пошел Вон Ладно, бывает и такое Зевс, нет Иди нафиг Иди нафиг Нафиг ваш пош... Да нет, я еду Как ты меня попадать не должен? Что за... Нет! Газуй! Просто газуй! Так... Бля, я просто не понимаю за, ч... за что? За что? Что я ему сделал? Он просто шпуляет меня молниями Разве так можно? Shift to interact to motion Yes, switch English yes Russian man no uh, This Улитас... Uh, Гейм... И, собственно, продукшен бай улитас. ты видал? Ты видал? Ты просто видел это. Это было красиво. Смотри, смотри. Да что это такое? Блин, сураны. Ч, попал? Крыт нанес? Серьезно? Видишь, опять летит к Зевсу. Отстань! Отстань от Зевса. Не надо к Зевсу. Он вад. <Охе> Вот, опять Зевс. Допинг. Три ту юзе ария. Чиню, чиню. И чё? Ты думаешь, мне это спасет как -то? Ну вот я чиню, типа. Ну вот я чиню, типа. И чё? И чё? И чё? И чё? И чё? И чё нахер? Я... я... Всё. Смотри. Когда Зевс начинает буянить, нам надо жестко драпать нам надо брать руль свои собственно руки и просто драпать понимаешь ты куда полетел стой ты куда ты, ты рыба ты плавать должно алло нет начинается оно начинается оно начинается так если зевс начинает бушить просто берем А, что сломалось а чё... Бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, же, бля, же, бля, же? бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, нет! Так, тихо, это что такое? Э, э, тикай нахер. Это, наверное, то, что Да, это то, что я думаю. Да тикай же ты нафиг! Беги! Вс, ну ты! Вс, ой, вс. Я пошутил, я пошутил, пошутил я, я, я шутка, братан, за ССР, бро. Йоу, бро, бро. Пранк, бро! Е! бро, бро! Стоп, стоп, бро! Французский! Французский, я учился 10 лет в колледже. Французский, если есть какие-то вопросы, вы там обращайтесь. Я, я помогу. Я, я человек, не сильно там. Есть еще проблемы с этот французским, вы обращайтесь, я умею. Так, куда полетел? Аэропорт, что ли? Давай, второй, второй! И Вот так где-то! Что? Нет здоровья! Я выиграл, Все. Нет! Стой, погоди, пощади! Что происходит? Едь вперед, Я чиню! Что? Что я растирал? Смерть нахер! Едь! Пожалуйста! Едь! Едь! Не стой на месте! Пожалуйста! Поедь! Пожалуйста! <связь> Там молния! Я вижу! Я понял! Белые штуки это молния! <связь> Смотри! Ты видишь что он делает? Он проделает путь маршрут мой! Вот он гад! Нравится, не нравится, не нравится. А мне это как не нравится. Все, я выиграл. Добить, добить. О-о-о-о-о. Я, я, я не знаю, что происходит. Я валю отсюда нафиг. Боже мой. Я наконец-таки этот... Ч ⁇ что Ч ⁇ случилось-то? Где мой ФПС? Вот, даже что происходит где мой фпс на что это такое появилось скала какая Ватсон, станови корабль это бля хамуха что такое ты А, а я передумал, можно мне домой, пожалуйста? Я уезжаю нафиг. Не-не-не, я с таким не хотел связываться. Я, я пошутил. Я пошутил. Камень летит. На тебе. Вс, я и я нет. Я пошутил. Меня хватит первого босса. Я у все. я уплываю. что было?